В сегодняшнем выпуске я сделаю первый взгляд и совершенно новый обзор на этот средневековый градостроительный симулятор. А ты, мой дорогой зритель, сделаешь свои определенные выводы, стоит ли тебе играть в эту игрушечку в нынешнем году или же а, нет. И для наглядности начнем, наверное, конечно же, мы новую игру и выберем какой-нибудь подходящий уровень а, сложности. Так как мы юзаем игрушечку первый раз, поэтому я буду, я буду придерживаться средних каких-то уровней а, сложности. Например, стандартный враги будут совершать набеги на наше поселение. Также оно будет страдать от стихийных бедствий. Набеги совершаются раз в определенный промежуток времени. А их сложность регулируется в соответствии с вашим прогрессом. Выберем, ребятки, стандартный уровень сложности. Да, мирный слишком легко. Выживание пока что слишком сложно. Надо нам разобраться все-таки в стандартном а, геймплейчике игры для начала. Ну что ж, поехали. Здесь еще одна какая-то сложность. Смотрите, можно выбирать легко. Очень легко, среднее, сложно И очень сложно, выберем, ребятки Все на среднем а, уровне Ну и тут, ребятки, нам игра предоставляет Еще на выбор несколько пунктов Это новая жизнь, волк-одиночка ну или же, я так понимаю, добавить свой собственный а, сценарий с начальными а, условиями. Новая жизнь, я так понимаю, мы будем, а, нам будет предоставлено несколько людей. Волк-одиночка, соответственно, нам будет предоставлен один человек на стартовом, как говорится, а, этапе. Ну давайте начнем, попробуем новую жизнь и посмотрим все-таки, что игра нам а, может предоставить. Погнали! Дальше нам предлагают выбрать сценарий, каким же образом мы где будем развиваться. Название. Поселение, можете, ребятки, по своему усмотрению сделать, да, например, я выберу вот такое вот название, мне вполне подойдет, а также можно выбрать а, цвет своего собственного флага, случайный выбор, вам в этом поможет, ну, либо же можно изменить а, ваш флаг а, вручную, но я думаю, что вот такой пока что подойдет, а, тип карты Долина, либо же Косогор, да, вот нас сразу же автоматически переключает, вот туда я буду, ребятки, пробовать развиваться, наверное, на Косогор горе где-нибудь, чтобы у нас были и горы рядом, потому что горы это все равно какой-то, какой-никакой да, да все-таки ресурс дополнительный. А на равнинах, мне кажется, горной местности будет категорически не хватать. Да и в конце концов, наверное, здесь здание строить из камня гораздо лучше, нежели из земли. Ну, сейчас мы, ребят, в этом во всем с вами вместе разберемся. Размер карты у нас, значит, по умолчанию и случайное а, начальное число здесь, я так понимаю, можно а, менять зерно вашего мира. Вот так Таким вот образом случайный выбор меняет местность, но мы также остаемся на Кассагорах, вот здесь вот между э, скал. Далее нас перекидывают вот в такую вот э, вкладочку, где представлены все наши поселенцы. Это у нас, значит, Кен Кенвульф Адени, э, Мейбл Фокс и Керл а, Баркер у каждого из них есть свои особенности не будем слишком надолго на этом заморачиваться давайте просто-напросто а, вот этим составом, который нам предоставляет игра, мы уже все-таки и а, начнем, дальше нам предлагают выбрать еще какой-то а, определенный стиль игры, стандартный, средний сводка, враги будут совершать это, я понял да, дальше у нас просто краткая сводочка того, что мы уже выбрали, живем на Косогоре, у нас новая жизнь, из трех поселенцев состоит наше поселение стартовое, ну и конечно же Стандартный уровень э, сложности Я, ребятки, предлагаю уже выдвинуться в путь Поехали! Посмотрим, что это за игрушечка такая Итак, у нас новая жизнь Чума опустошила британские острова, оставив за собой лишь разрушение. Недуг свел в могилу бесчисленные миллионы жителей. Те же, кому удалось выжить, погрязли в бедности, а ужасы, которые им довелось увидеть, оставили страшные шрамы. Мир больше не будет прежним. Весенний порой 1353 года Винни Рик, Мейбл и Керл отправились в дикие края, чтобы воспользоваться правом, данным им перед лицом Господа и закона, и отвоевать для себя кусочек земли. Возможно, здесь они заложат основу хоть какого-то будущего и вслед за этим обретут надежду. Хорошей земли предостаточно, бери не хочу. Во всех уголках этого некогда великого края жители отстраиваются заново в надежде, что ужасы последних лет останутся позади. Да, возможно их ждут сражения, голод, засуха, болезни, но что с того? Жизнь идет своим чередом, говорит Мейбл, и мы должны. Попутчики пробирались через покатые холмы древние полуразрушенные форты. На каждом подъеме Керл наслаждался видом простирающимся на многие лиги. Ни один враг не останется незамеченным, думал он. Здесь они основали лагерь, который со временем станет поселением под названием, а, естественно Ура! Игра! Ну что ж, друзья, нажимаем кнопочку чтобы продолжить и смотрим куда же нас перекидывать. Добро пожаловать! Учтите, что разработка еще не закончена, в игре может, могут встретиться ошибки и не все функции пока еще работают, как задумано. В Альманахе вы найдете полезные советы, а, полезные советы и обучающие материалы. Да, игрушечка предлагает нам немножечко обучиться, потому что здесь у нас происходит управление камерой и т.д. и т.п. В общем, друг мой дорогой, как только ты зайдешь в игру ты с этим сам прекрасно совсем ознакомишься. А, ознакомишься Я же, например, это буду делать уже по ходу а, игры Так, ну что ж, тут у нас переключение уровней На Z и на X, Control, колесико мыши и так далее Управление скоростью игры, 1, 2, 3 Я думаю, нам данных достаточно Давайте, ребятки, уже мы а, начнем Ну что ж, а жизнь у нас начинается Вот они, наши персонажи И давай посмотрим, что можно а, ими уже делать а, Негде хранить ресурсы Первая задача. Разместите склад, чтобы ваши поселенцы могли хранить в нем ресурсы. Ну что ж, давай посмотрим, где у нас находится этот самый э, склад. Основы. F1. Так, смотрим, что такое у нас. полость дерева, прямая лестница, стена из дерева. Дальше у нас производство. Костер, стол, стол и так далее. Мы ищем, ребятки, склад. Нам нужно найти сначала склад и построить его где-нибудь здесь зона склад по умолчанию а у меня есть уже зона склада вот это что просто ресурсы да, везде разбросаны но мне нужно ребятки склад давайте разместим его где-нибудь вот здесь так скажем прямо на ровном месте 4 на 4 я думаю будет достаточно так поставили мы склад у жителей нет дела так странно а как назначить им дело не понял я так, Карл Бейкер, вам стоит найти для них подходящее занятие Что-что-что, нажмите, чтобы перейти к показу Так, подходим Управлять-то можно как-нибудь? Нет, людьми Не вижу, чтобы они каким-то образом управлялись Да-да-да Но задание какое-то назначить им можно Вот смотрите, у нее, например, появилось вроде как задание Она идет, видимо, что-то э, собирать Ясно, а почему без дела до сих пор? Она вроде бы куда-то идет. Может быть, она просто так ходит. Давай-ка попробуем. Так, это что у нас такое? Срезать. Можно назначить задание. А кто у нас будет срезать? Карл, что ли, побежал срезать? Да, вроде бы Карл побежал срезать. Вот, смотрите, у нас... Человек работает, срезает сухую траву и сразу же несет все это дело на склад. И у нас появляется немножечко ресурсов. Итак, какое же дело еще назначить моим дорогим жителям? Наверное, мы займемся сейчас каким-нибудь строительством или что-то в этом роде. Недостаточно кроватей, у жителей нет дела. Раз нет дела, давай-ка займемся. Керл, давай уже займись рубкой дерева. Если у вас топоры, ребятки? Я не знаю. Так, давай, один на рубку леса. А второй на руку леса, кто по то Давайте, давайте, ребятки, работаем. А Мейбл у нас почему бездельничает? Я предлагаю ей, наверное, срезать вот эту траву. Но эта трава похожа на какие-то посевы. И я думаю, если мы подождем, она, наверное, созреет, да? Да, видно что, видно, что текущая фаза зреет. Ох, дерево повалил уже наш паренечек. И смотрите, да, перетаскивает он сюда. А вот эти, кстати, ресурсы, как можно перетаскать? Их же можно перетаскать каким-то образом на склад? Ни хрена себе, тут прям олени скачут даже поблизости. Так, давайте попробуем. Если мы вот это нажмем, разрешите запретить? Не понял. В смысле запретить? Давайте-ка мы разрешим все-таки этот ресурс. Не нужно его запрещать. Как только мы разрешили, смотрите, наш парень сразу же бежит с этим ресурсом и складывает все это дело на склад. Давайте мы перетаскаем все ресурсы на склад. Да, это мы все дело разрешаем. Дровишки давайте, ребят, перетаскаем. Переходим, ребятки, в фазу строительства и производства. Вот у нас тут есть какое-то строительство, стена из дерева. Дерева у нас достаточно. И давай-ка мы сейчас с тобой, мой дорогой зритель, попробуем построить что-нибудь этакое, ну скажем, похожее на, на а, дом. Ведь нашим жителям нужен дом. Давай же попробуем. Так, стена из дерева строится очень а, просто. 30 нужных лесоматериала. А где у меня, кстати, все ресурсы, которые из которых мы будем строить. Давай-ка сделаем 25, скажем так. Так, стеночку мы построили в эту сторону. Стена, дверь из дерева. Надо бы поставить, мне кажется, дверь. С какой только стороны мы это сделаем. Вот тут, например, да, смотрите, друзья, все верно. А, прям вот на этой структуре разместил я дверь, и у нас есть дверь. Окно из дерева. Скажем, окно у нас пускай будет так. А как поворачивать? Поворачивать мы можем, зажав, наверное, какую-то клавишу или, может быть, на какую-то другую клавишу. Нажмите, чтобы отменить. Нажмите, чтобы вращать камеру. Нажмите, чтобы разместить, да. Это я понял. А как поворачивать-то? Вот, смотрите, мы вроде бы разместили, но вот как убрать? Для этого нужно выбрать рабочего. Я бы, наверное, убрал как-то это все дело. Да, убрать тоже можно. И продолжаем, ребятки, мы снова строить. Костер, кстати, можно построить. Огонь, дарующий свет и тепло. Так, дверь. Крыша, кровля, лестница. Это что такое за область? Пол из дерева. Выложите неструганные доски, можно отшлифовать. Да, нам пол обязательно, ребят, дома нужен. Давайте-ка построим мы пол тоже, да. Размер в дом. Пускай будет 4 на... На 5 клеток, к примеру. Или же 4 на 4 лучше сделать. Давайте, ребят, сделаем 4 на 5 э, клеточек таким вот образом. Продолжаем строить стену. Да, с этой стороны будет у нас стена. С этой стороны будет стена. Да, мы построим вот такой вот домик, чтобы нашим ребятам а, было где а, жить. Окно. Куда поставить можно окно? Пускай у нас будет окошечко, скажем, вот здесь. Вот, да, с этой стороны есть такое дело, и вот с этой стороны сделаем тоже окошечко, и есть такое дело, друзья, в стенке сразу же автоматически а, поворачивается окно в ту сторону, как говорится, куда а, нужно. Ну и с этой стороны, наверное, да, для лучшего освещения, да хотя, ребятки, пока что хватит, да, давайте еще сделаем сейчас крышу, я не знаю, как это будет у нас выглядеть, я, ребят, первый раз сейчас строю в этой игре, и мы как-то, не знаю... Как-то, ребят, мы на обум строим, и очень легко, кстати говоря, здесь делается строительство. Итак, наши ребятки что-то стоят, теперь давайте-ка займемся мы построечкой. Так, и что же у нас, ребят, происходит? Смотрите, как красиво это выглядит. Сразу же все, кто был свободен, занялись строительством. Но я так понимаю, что леса нам точно сейчас не хватит. Да, ребят, смотрите, как пошла у нас стройка. Наши ребята строят дом, недостаточно кровати, и вот как только мы сейчас построим дом, Естественно, я э, сделаю там э, кровать. Кстати, игру можно ускорять на клавиши 1, 2, 3. 3, давайте делаем максимальную скорость и наблюдаем, как у нас бодренько, да, смотрите, стройка пошла, обучение приказа, обучение строительству, обучение запретить разрешить, у нас, друзья, есть, да, и так далее. Строят, друзья наши, очень даже бодренько, да, на самой высокой скорости, и мы только что видели, как у Винрика а, какая-то проблема возникла, он не совсем был доволен тем, что сейчас происходит, у него появился грустный смайлик над головой, что бы это значило? Пока что я а, не понимаю, но нужно посмотреть, мне кажется, у него в статистике. Есть какие-то вот довольства, недовольства а, и так далее. Что, уже достроили, что ли? Ребят, вы чего так быстро строите? А крышу кто будет крыть? крыша то как мы будем делать, а? Что-то я не понял. Копировать. На крышу-то что, нет материалов или что это такое? Кстати, солома, друзья, нужна солома. Вот это, наверное, сойдет для соломы. Давайте собирать. Давайте, друзья, собирать. Вот это вроде бы как похоже на солому. Трава, друзья, но она, смотрите, поспевшая, да, то есть уже созревшая, зрелая. И мне... Да, друзья, черт возьми, солома отсюда и берется... Давайте, ребятки, работаем, да-да-да, нам нужно солому, чтобы покрыть крышу, пока не наступили заморозки, нам нужно добыть необходимое количество ресурсов, в принципе, ребят, в игре, она находится сейчас в демо-версии, так, ну у нас же на складе была солома, друзья, можно вот эти стартовые ресурсы, кстати, снять с них вот это вот разрешение, да, разрешить запретить, и тогда наши персонажи могут ими снова воспользоваться, да, этими всеми ресурсами стартовыми, и не надо будет дополнительно бегать за какими-то ресурсами и разбираться, откуда они вообще берутся, но я уже догадался и это очень-очень хорошо крыша-то, ребятки, у нас растет, смотри, как строится дом у нас весело и бодренько Пабамс! есть, друзья, построили мы дом и давай мы попробуем сейчас на Z и на X переключаемся. где у нас уровни, я помню, что мне на Z и на X говорили, что можно переключать уровни вот этого всего дела, только пока, нажимая на эти клавиши, я не вижу где у нас переключаются уровни о, получилось, друзья, вот вот, и вот, да, друзья, мы наконец-таки нашли возможность переключаться. И теперь мы можем построить, я так понимаю, какую-нибудь а, мебель. То есть вот здесь у нас находится кровати, а, соломенная подстилка. А есть что-нибудь нормальное? Ну давайте пока подстилочку постелим здесь хотя бы, пускай будет три подстилочки. Так, не в ту сторону я и поставил. Как развернуть-то? А, вращать камеру я понял. Я бы, наверное, еще попытался развернуть, наверное, саму постройку. Так... Кстати, когда мы зажимаем Ctrl и крутим роликом, у нас а, автоматически уровни туда-сюда а, перебираются. Так, да, нам нужно три кровати, 2-3, потому что у нас три человека. Да, поставим. Короче, ребят, мы просто сейчас лепим от балды, можно так сказать, да, чтобы просто-напросто понять, как все это дело у нас а, работает. Так, мои ребята, похоже, голодны. Надо бы, наверное, разблокировать. Это что такое? Это у нас кулачный щит. Давайте тоже разблокируем его. Есть тут какая-то еда-вода, а, лечебный набор. Это у нас какие-то механические детали, да, вот тут можно почитать, обо всем написано. Это что такое? Куча капусты, вот из капусты можно по-любому сделать что-нибудь съестное. Так, разблокируем еду, я так понимаю, нам скоро пригодится эта еда, да-да-да. Пригодится нам еда. У жителей нет а, дела. Обучение нам тут всякое всплывает. А, а, разрешить, запретить. Поселенцы не будут взаимодействовать с запрещенными предметами. Запрещенные предметы будут помечены значком особенным. Вы можете разрешить запрещенные, разрешить запрещенные предметы, отдав соответствующий приказ или выбрав действие при выделении предмета. Так, дальше. Вашим поселенцам понадобится место, где они смогут хранить ресурсы. Вам потребуется обозначить зону для а, склада. Выберите обычный склад а, в меню зоны F6, которая находится в левом нижнем углу экрана. Подсказка «Храните ресурсы под крышей или внутри помещения», чтобы снизить скорость их гниения. Вы только слышали, да, что нам сейчас сказали. Для того, чтобы снизить скорость гниения... Нам необходимо закрыть а, склад. Давайте-ка мы расширим сейчас наш склад. Вот здесь вот добавим, например, и вот с этой стороны тоже добавим мы склад. И сделаем уже какой-нибудь навесик под все это дело. Делается это очень легко и просто, я вам хочу сказать. Здесь, смотрите, здесь, а, здесь... И вот а, здесь. Я думаю, что сначала, да, для стартовых каких-то условий нам такого склада будет достаточно. Но также я понимаю, что, скорее всего, склад будет не совсем-таки а, большим, и нужно будет сделать со временем, расширить его а, до большего, как говорится, значений. Так, ну ладненько, это мы сделаем в процессе. Давайте сделаем также и крышу. А, где у нас крыша нормальная? Итак, давайте сделаем также кровлю из соломы обычную. Поставим ее куда-нибудь вот сюда. Интересно, можно будет так сделать или же нет, или же все-таки крыша должна быть. А, смотрите, да, не позволяет нам здесь сделать крышу почему-то. И как быть, друзья мои дорогие? Так, давайте еще раз посмотрим кровли из крыши. Вот сюда, сюда. Ну вот, можно сделать с двух сторон почему-то только. Смотрите-ка, я так понимаю, что нужно будет все-таки сделать целую стену здесь с этой стороны. Для того, чтобы у нас, да, и дверь, собственно говоря, на склад. Но у нас потихоньку, ребятки, начинает образовываться поселение, да. И чтобы у нас была все-таки крыша рабочая, нам необходимо как минимум провести стенку вот здесь. Сюда вот мы ставим. И с этой стороны, да, два. И тогда вот на это все дело мы можем уже нагромозить наш с вами... А, крышу. Хотя могут и какие-то другие быть, например, перегородочки или балочки или что-то в этом а, роде. Выберите вариант. Кстати, крыши можно делать а, разные, выбрав вот здесь вот в этом а, меню. Так, идем дальше. Это что у нас такое? Стол для разделки тушь. Кстати, костра нам не хватает. По-любому, друзья, готовка производится только лишь на костре. Попробуем костер разместить где-нибудь вот здесь. Вот мы под открытым а, небом и посмотрим а, как у нас будут ребята наши взаимодействовать с квостром. Давайте, ребятки, работаем, работаем. Уже, ребятки, солнце, кстати, село. Поэтому мои жители работают сверхурочно ночью. Мне кажется, им надо отдохнуть. Ребят, вы отдыхать-то будете? Нет, недовольный ходит Винерик. Что у него там случилось? Давайте посмотрим. Чувствует усталость, знает вкус сырой еды, лишён религиозных занятий. Смотрите, а здесь у нас настроение 69, друзья. Да, за уровнем, со, за состоянием и за настроением каждого жителя можно следить вот в этой вкладочке. Да, вот здесь вот настроение называется. Да-да-да, у нас тут два мужчинки, да, и одна женщина. Сделали мы костер, что можно сделать а, с костром? Для того, чтобы ваши поселенцы начали что-то производить, выберите рабочую станцию и добавьте продукты из списка продукции. Выберите количество продуктов, которое хотите получить. Подсказка для производства еды. Выберите опцию «Поддерживать количество», чтобы ваши поселенцы автоматически готовили еду, если у них есть необходимые ингредиенты, когда количество еды меньше заданного а, числа. Так, давайте-ка посмотрим, что тут можно нам произвести. Состояние 20, разобрать. Копировать описание Информация А это что такое? Еда, требуемые ресурсы Кулинарные ингредиенты, одно топливо Производимый ресурс Еда. И как же настроить эту еду? И как узнать? Так, наши ребята все легли спать. Игра автоматически переключилась на самую максимальную э, скорость, да, для того, чтобы э, ребята быстрее отдохнули. А мы пока разберемся, что у нас тут по еде. Количество еды. Ну, не знаю. Ожидание ресурсов 13. Сколько сделать, друзья? Я не знаю. 10, что ли, штучек? Или как? Давайте поставим 10. Я не знаю, на что это пока влияет. Насколько нам э, много нужно еды настроить человек, по идее. Я думаю, что 10. Будет нормальным нормальном число. Все, друзья, пора вставать. Алло, вы вставать-то будете? Нет, почему-то сами ребятки наши не встают. Они отдыхают. А как понять? Да, отдохнули, но керл или же керл до сих пор недоволен. Чем же ты недоволен, дружочек мой, пирожочек? А ну-ка, давай-ка посмотрим. Что вы тут делаете? Подожди, что они делают? Они едят, походу, да. Смотрите, ребят, у них завтрак. Они едят капусту, прям сырье. Сырую капусту наши ребята трескают. Вы посмотрите, что творится, а? Так, Кёрл был недоволен, и мне хочется посмотреть, почему. Так, Кёрл, иди сюда. Где у нас Кёрл? Без дела. Знает вкус сырой еды, это понятно. Но он только что недавно был недоволен. Съеда не хочет есть, расписание любое. Да, у каждого, ребят, персонажа можно отследить параметры вот в этой вот вкладочке. Да, вот здесь, справа внизу. Также здесь есть здоровье, сознание, желудок, боль, состояние. Вот по еде почему-то у него 38%, но он не хочет есть, написано. Ну, ладненько. Здесь у него есть пар параметры, скорость, передвижения, аппетит. Короче, ребят, очень много всяких параметров у наших персонажей. Разбираться можно, я не знаю, до самого а, утра. У Керла вот такие вот у нас параметры. Ботаника. В ботанике парень шарит у нас. У него есть особенности. Так, подожди. А где у нас особенности нашего персонажа? Особенности, кстати, на первой вкладочке. Сова. Кёрл с наибольшим удовольствием работает в темное время суток. Он может спокойно обходиться пару часов сна. Чуть то я не заметил, Кёрл, что ты пару часов поспал. Ты дрых, как все, всю ночь. <соценно> напролет. Вот это я точно заметил. Бессердечный. Равнодушен к человеческой жизни. Едва душа покидает тело. Плоть превращается в обычное сырье. Вес, то 100... ни хрена себе он жирный. Ты посмотри, 108 килограмм весь наш Кёрл. Возраст 29, и таким образом можно про любого персонажа посмотреть информацию, да, тут у нас с гангреной, да, и доброжелательный ходит Венерик, и у девушки Мейбл у нас способности умница, интеллект плюс 3, получаемый опыт плюс 10, и также она жертва эльфов, движение минус 5%. Короче, друзья, у нас тут очень много всяких параметров, которые надо обязательно изучать, да-да-да. И тогда мы будем... Так, у нас тут, я так понимаю, продукция готовится. Смотрите, костер, такое ощущение, как будто он готовит нас в автоматическом а, режиме. Так, пришел, что-то взял. Вы видели только, что... А, он ресурсы сюда таскает. Он сюда таскает ресурсы. Да, необходимое количество у нас есть. И пошла готовочка. Смотрите, у нас Винрик готовит, друзья, да. Вот таким вот образом происходит готовка. Я так понимаю, он принес сюда капустки или еще чего-то, да, какого-то ресурса. И у нас, друзья, пошла автоматически готовочка. Так, вот эти, кстати, ресурсы я бы, наверное, все запреты с этого дела со всего снял. И давайте, ребятки, уже перетащим все это куда-нибудь вовнутрь. Да, у нас склад позволяет сейчас, да... И теперь нужно спрятать все ресурсы на склад Вот тут, кстати, луки у нас, смотрите, лежат для охоты Какой-то бочонок пива, какое-то льняное полотно, я так понимаю, тоже оно пригодится нам потом, да Со всего, ребят, запреты снимаем, убираем это под крышу, потому что у нас есть состояние, а у нас предметы могут подгнивать Так, не надо, нам запрет сюда убираем и отсюда тоже мы убираем. Ну что ж, друзья, вот такая вот игрушечка у нас, да-да-да, под названием Goin Medieval, где нам предоставляется стать во главу, значит, какого-то поселения средневекового, где мы будем заниматься городостроительными какими-то штуками, допланировать да, и, как говорится, развивать свое поселение. Что у нас тут в костре? Недостаточно ресурсов. И ребята сразу, я так понимаю, побежали за ресурсами. Возможно, у нас уже не закончились, а возможно, и нет. У жителей нет дело Нам постоянно вот здесь вот всплывают подсказочки, что бы нам надо сделать. Так, ну что ж, давайте, ребят, попробуем. Давайте срубим, наверное, дерево. Давайте кого-нибудь на рубочку отправим, кого-нибудь еще на что-нибудь. Можно, мне кажется, и копать. Да, можно и копать, отправлять людей. Вот здесь вот, например, можно вскопать. Или вот сюда можно отправиться на вскопку. Или, может быть, где-то есть гора. Мы же возле горы все-таки живем. Да-да-да. Кстати, вот тут, когда мы выбираем кирку, вот здесь вот выделено красным. Это у нас, я так понимаю, глина, которую можно тоже накопать. Да, у нас здесь также можно развивать шахтерское мастерство. Давай-ка мы отправим Венрика уже куда-нибудь. Или кто там у нас пойдет? Кто у нас пойдет заниматься шахтерским ремеслом? Так, Керл пошел у нас заниматься автоматически. Да, он решил, что это его дело. И сейчас мы посмотрим, как же происходит у нас э, в скобка Или же что он тут делает? Да, он сейчас копает, друзья. Он сейчас копает э, и убирает, я так понимаю, вот эти элементы -а, ландшафта. А, Винерик и Мейбл пока что филонят. В костре нет ресурсов. Да-да-да. Так, зачем? Зачем? Зачем? Как отменить-то? Стоп! Стоп-стоп-стоп! Ничего не надо копать! Отставить! Да, если, ребят, вы назначили случайно в скобку, да, то можно ее отменить. Вот здесь тоже, по-моему, стоит. Да тут тоже стоит. Как отменить-то? Надо, для того, чтобы отменить в скобку, надо выбрать э, вот ту область, которую мы только что да, разместили. Вот, отставить, не надо здесь ничего копать. Мейбл, успокойся, все. Место для костра требует ресурсов. Давай попробуем, пособираем грибочки, что ли, я не знаю. А корзинка что означает? Корзинка это собрать, да, Б. Два варианта, кстати, есть. У жителей опять нет дела. Керл уже что-то вскопал и нашел кучу глины. Но почему-то кучу глины никто никуда не относит. Видимо, у нас закончилось место на нашем складе. Совершенно верно, друзья, дорогие мои. Закончилось место на нашем складе, и мы его немножечко давайте удлиним в эту сторону и вот в эту сторону. Я думаю, что вот это все оружие, да, вот которое здесь разбросано, можно, скорее всего, как-то взять и... Не знаю, к каждому игроку как-то запихнуть его а, в инвентарь. Можно так сделать или же нет, друзья? Я пока что без понятия. Мейбл, возьми уже себе какое нибудь рубала, а, чтобы защитить свою а, шку шкуру. Экипировка. Пусто-пусто. Вот, кстати, вот здесь вот, да. Так что у нас тут такое? Давай-ка посмотрим. Нельзя экипировать. Кто из вас вообще самый лучший боец? Винерик, покажи мне свои навыки. Ты вообще боец у нас или кто? Или просто желез? Так, Мейбл, Керл. Так, давай посмотрим у Керла навыки. Ботаника, ближний бой, горное дело. Вот, кстати, Керл у нас хороший шахтер. У него две звездочки на горном деле. Да-да-да, партняжное дело. Кстати, Керл у нас вообще мастер просто какой-то. Вы посмотрите только на остальных персонажей. Но здесь в медицине, короче. Мейбл у нас лекарь, две звездочки. Я так понимаю, наличие вот этих вот звездочек, это увеличение... Какого-то определенного параметра до да, Столярное дело, строительство Но у нас, друзья, нет как таковых бойцов И вот эти вот а, луки, не луки Я не знаю пока что Для чего они а, нужны Как их можно взять Я тоже, ребят, пока что Не пойму Кто-нибудь, чего-нибудь возьмите Я, ребят, пока что еще сам немножечко не догоняю Как здесь чем а, пользоваться Поэтому давай попробуем уже а, Пособираем немножко грибочков Да-да-да Почему в костре нет до сих пор ресурсов и как вообще эти ресурсы добыть? Еда, требуем количество ресурсов, кулинарные ингредиенты. Так, давай-ка посмотрим, может у нас какие-то еще есть другие зоны, склад. Дальше смотрим, маленький стол, факел, нет, на соломенная подстилка, это мы сделали. Здесь у нас что такое? Деревянный алтарь, стол, стол для нарт. Здесь что такое? Безымянная могила. И так далее. Нет стола для исследований. Так, мне подсказочка пришла. Нет стола для исследований. Давай-ка уже организуем, поставим стол для базовых исследований. Так, куда бы его лучше поставить? Я так понимаю, лучше такие вещи э, ставить у нас э, в помещение. Но войдет ли этот стол в наше помещение? Я думаю, что да. И как все-таки его развернуть-то черт побери. А как же тебя повернуть-то? А? Столик ты для исследований. Вращаю на ролик, не получается. На кнопочки на, на, попробовать, вот на эти вот, тоже что-то как-то не получается. Нажмите, чтобы разместить, нажмите, чтобы вращать, нажмите, чтобы отменить. А как вращать-то? Я бы его поставил немножко по-другому, не прямо на кровать а как-то по-другому. Вот пробую, сейчас зажимаю, пробую сейчас как-то взаимодействовать, но не получается, друзья. Пока что я не знаю, как у нас вращать можно все эти вещи. Давай-ка попробуем сейчас выбрать. Выбираем и то же самое. Вращаем камеру, выбираем стол. И то же самое, друзья. Так, ну что, попробуем поставить стол для исследований тогда на улице мы. Раз нам дома его поставить нельзя, пускай стоит у нас вот здесь вот на улице. Для его изготовления потребуется 60 древесины. Чтобы узнать, сколько древесины на вашем складе, я, я так понимаю, где-то есть какие-то а, специальные вкладочки или же можно просто навести на склад. И мы увидим, да, можно просто навести 196 древесины, друзья, у нас на складе находится, да-да-да. И этого, в принципе, должно хватить для того, чтобы построить этот столик. Ну, давайте, ребят, ускоряемся. Кёрл, баркер, строительство, навык достигнут пятого уровня, да. Этот парень знает толк в строительстве. Давай-ка посмотрим, где у него это... Вот, да, когда у нас человек что-то делает, например, строит, у него повышается его навык, например, вот здесь вот в строительстве. Но они у меня все понемножку строители. Здесь, кстати, вообще 9 а как его назначить на строительство этого парня? Подожди. Как вот а, Керлу... От... Ну все же, у нас построен, ребятки, стол для исследований. И давай посмотрим, что у нас здесь есть. Хроника, количество один. Я не, не знаю, что можно исследовать вообще на этом столе. У нас Мейбл подбегает, и она что-то, смотрите, здесь а, делает. Я пока без понятия, что она там пытается сделать. Но я надеюсь, что-то полезное нам она сейчас произведет. Так, Керл, давай-ка уже мы с тобой сходим, наверное, накопаем чего-нибудь. Так, так, так, приподнимаем уровень. Давай-ка мы или накопаем, или, может быть, надо собирать ягодки. Так, минус 2, так 2. Красная смородина. Давай-ка пойдем пособираем уже смородину. Вот тут, кстати, да, смотрите, чем сочнее кусты, тем больше там э, на них смородин. Давайте, ребятки, не филоним. Давай, работаем, работаем. Солнце еще высоко, у нас сегодня день. День. И надо бы постараться как следует до наступления ночи подсобрать немножечко ресурсов. Молодец! Доступно новое исследования. Только что а, нам сказали, что у нас какое-то исследование. И вуаля, друзья! Переходим к списку исследований, которые нам доступны в этой игрушечке. Исследования. Нам нужно исследовать новые постройки и виды производства в меню исследования. Для проведения исследований требуется знание в виде книг. Книги не тратятся, когда вы проводите исследования. Заботьтесь о ваших книгах, ведь если они будут уничтожены или украдены, то вы не сможете производить новые исследования, пока количество ваших книг не достигнет прежнего значения. Книги, хроники, учебники, диссертации производятся за столами для исследований. Мы, в принципе, что-то там сделали, и у нас теперь доступно новое исследование. У жителей нет дела. Архитектура. Переходим сюда. Балка из дерева. Вот оно, друзья, что. Давайте посмотрим, как же ее изучить. Требования нет. Вот тут какие-то у нас, смотрите, ресурсы. Давайте попробуем, откроем балку для исследования. Открываем. И что? И мы открыли или нет? Не пойму. Нет, архитектура. Так, станут доступны балка для исследований. А где ее искать? Давай-ка посмотрим. Ну-ка. Вот. Ага, смотри-ка. Вот появилась у нас бутылочка. И я так понимаю... Да, черт возьми, есть балка для исследований. Я давно хотел, кстати, ее сделать. Ну-ка давай посмотрим, как эта балка у нас вообще устанавливается. Раз. Нет, нельзя. Опорную балку можно ставить между двумя вертикальными поверхностями. То есть вот сюда. И, я так понимаю, куда-то... Наверное, вот сюда. Тихо-тихо! Под... Да подожди ты! Я же не... А, Да что ж такое? Вы только видели сейчас, как это все дело происходит у нас? Я поставил одну часть балки. Ага! Ты посмотри, что делается. Только что мы сделали балку. Но я знаешь, как хотел сделать? Я хотел вот эту стену снести. Давай-ка мы тебя снесем. Можно? Нет? Разобрать эту стену. Вот это что такое? Разобрать. И вот эту стену я хотел тоже разобрать, да, напротив нее. Вот это вот тоже разбираем. Давайте, ребят, работаем. Я хотел сделать здесь амбар чисто на вот таких вот, на как, таких вот балочках, да. Делаем сюда еще одну балочку. Так, сюда можно поставить или нет? Я так понимаю, эти балки непонятно пока для чего нужны, но... Так, нельзя, опорную балку можно ставить еще раз между двумя вертикальными поверхностями, стенами или вокселями ландшафта. Подожди, подожди, а я только что, что делаю. Не понял, как это пока работает. Я думал, ее можно одну сюда закрепить, а вторую вот в ту сторону. Не получается, так, давай-ка будем сейчас смотреть, так, здесь нельзя, здесь тоже нельзя, короче, ребят, строительство здесь это отдельная тема, и надо к нему как-то еще попривыкнуть, да, я вроде бы сейчас балочки-то ставлю, вот сюда, смотри, поставил, сюда тоже вроде как поставил, балка не может пересекаться с другой, с какой она пересекается, здесь, я так понимаю, уже что-то у меня стоит, да, ну, в принципе, балка внутри у меня помещение уже есть, давай-ка посмотрим, как оно работает Ну, зачем мне балки внутри помещения? Может быть, они усиливают мое помещение каким-то образом Пока что, ребятки, еще я не в курсе Надо с этим делом разбираться Ладно, тогда ставим снова здесь вот эти столбы И ставим, конечно же, мы здесь а, крышу Да, ну строительство здесь пока что вроде как такое Достаточно интуитивно понятное Но к нему нужно попривыкнуть, друзья, еще Да-да-да Потому что строительство здесь, это, конечно же, дело такое И что это я за крышу сделала? а? Подожди, ну-ка, давай, разбирайте, ребята, это меня не устраивает. Давай-ка сделаем мы нормальную с тобой крышу. Сюда одну часть и на эту сторону переводим другую. Подожди, а где? Не понял, надо тянуть, скорее всего, да? Так, убираем. И давай попробуем еще разок. Да, ну к строительству реально нужно попривыкнуть. Да, просто тянем на другую сторону. Во, и теперь у нас крыша получилась завершенной. Ну что ж, друзья, вот такая у нас игрушечка под названием Goin Medieval. Да, это градостроительный симулятор, где у каждого персонажа здесь имеются свои особенности. Да-да-да, мы еще не дошли с тобой до нападений, когда на нас будут осуществлять атаки разбойники. Да-да-да, но для этого нужно как следует подготовиться. Ну а готовиться, естественно, к нападению бандитов. Бомб... Дюганов, да, мы будем в моих следующих сериях по а, прохождению в Гоин Медивол. А, а для того, чтобы братишка Скрэч и дальше продолжал играть в Гоин Медивол, давай наберем на эту серию хотя бы 100 лайкосиков и братишка Скрэч исполнит обещанное. Ну что ж, друзья, делаю свой вердикт по данной игрушечке. Игрушечка, несмотря на то, что она находится еще в демо-версии, достаточно неплохо смотрится. Да-да-да, на фоне а, других, как говорится, а, конкурентов. В стиме она, конечно же, стоит определенное количество денег. Все ссылочки на скачивание я оставлю в описании под данным а, видосиком. А вердикт от меня следующий. Данной игрушечке я ставлю 7 из 10 возможных а, баллов, но потому что мы еще а, имеем а, незавершенный, незаконченный а, продукт. Это раз. Во-вторых, мне показалось, что пока что здесь а, новичку разобраться достаточно сложно. Система, значит, подсказок и а, работает достаточно не очень хорошо. Пока что глаза разбегаются, реально, как только ты в нее заходишь, и глаза разбегаются, непонятно, что делать. То есть без каких-то гайдов до начальных здесь разобраться будет новичку достаточно э, сложно, поэтому, ребятки, 7 из 10 возможных э, баллов. А что ты, зритель, думаешь по поводу игрушечки Goin' Medieval? Подскажи, пожалуйста, в комментариях, мы с тобой непременно обсудим. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.